Приветствую, вас, зрители, подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем искать Ингри, которую я искал всю прошлую серию. На эти Ингри я ее так и не нашел. Где ее разыскивать? Я пока что-то не понимаю. Так, ну тут, кстати, сыр пойдет хорошо. <laughs> я пока еще Ингри, я уже успел, блин, так разбогатеть, что мне кажется, скоро мне Ингри вообще не понадобится. В принципе, я так деньги имею хороший, хороший запас бабла, хороший капитал для будущих сражений так -с. шерсть можно еще тут отдать. Ну, порох я тут продавать, наверное, не буду, потому что цена весьма так себе. А купить можно глиня -утвер, можно купить изделия из кожи. Ну, порох это я продавал. Так что едем дальше. Можно заехать еще в Бахчисарай, но я думаю, да, тут никого не будет. Чего? А, для меня задание провалилось, это значит все плохо. Ха-ха есть такого больше не повторится. Но это я на самом деле просто специально не выполнил, потому что мне было неохота искать. Где же этот чертов Джалали? Мне просто было это неинтересно. Поэтому, собственно говоря, я это задание и не выполнил. Ну, это, в общем-то, полная ерунда, потому что все равно отношение сильно-то не ухудшилось из-за этого. Я хотел попасть в кабак, но, похоже, мне сейчас кто-то опять остановит. Да, полные какие-то бомжары на меня нападают. Непонятно на что они надеялись. Потому что нифига себе, сколько у меня оружия, какая у меня броня, они еще и берут, нападают на меня. Так, готовчинка. Иди сюда, литровченко. Хуач. Ну, я немножко попрыгал, конечно, но они меня все равно не убили. И около мечети, прям таки, я их убил. Какой я совершил нехороший поступок. Так, давайте я пройду в кабак. А в кабаке у нас, как всегда, пусто. Пусто-пусто просто. М -м -м, что ж такое невезение-то, а? Мне с кабаком прям вообще не везет. Ну ладно, я закуплюсь. Давайте тут, как обычно, глиняную утварью и всяким другим товаром который ценится здесь. Кстати, здесь можно было бы немножко хлеб продать. и Купить лучше глиня Блин, не продается. А давайте-ка я вам дам шерсть. Точнее шкуры. Шкуры зверей. Так, спасибо большое. Я уезжаю. Еду давайте в кафу. Ну, в кафе точно никого нет. Я почти на 100% в этом уверен. Можно работорговцу. А, нет, я ничего ему не могу сделать. Ну ладно тогда. Давай-ка я зайду к тебе внутрь так -с. Ну да, ё-моё, что ж будешь делать-то Надо точно выяснить, где находятся основные персонажи Потому что, судя по всему, я могу как гонять хоть целую вечность Искать их так пока я тут с, с порохом разберусь Так, порох весь отдадим Хлеб, кстати, здесь идет просто на ура, я смотрю Что-то, видимо, тоже народ здесь голодает хлеба не видят вообще годами я им привез хлебушек вот вам хлеб ешьте на здоровье так а мне надо ваши железо. давайте-ка специи свои гоните еще изделие из шкуры. так ну конечно сейчас понятное дело я уже поеду в какой-нибудь город уже где можно будет продать шкуры потому что пока я вот этих шкур уже целую кучу накопил но я их продать нигде не могу нормально ладно едем тогда в черкасск Угоним в Черкасски. Ну, тут крепость козыл Яр, в принципе, есть. Да, тут тоже никого нету, -мо, что за фигня. Ну, похоже, да, и вправду они находятся, самые важные персонажи, где-то в центре территории, где я просто не могу войти в города, потому что там под владычеством Ричи Посполитой они находятся. Так что, пока я даже не знаю, как там поступать правильно. Верно. Ладно, мы пока едем в Черкассы, я все равно продам пока все свои вещи, которые у меня есть. На это понадобится очень много времени. О, сколько здесь стоит шкуры, -мо. Просто продавай за продавайс называется. Игнений на утварь здесь стоит каких-то тоже бешеных денег. Капец. Так, ну и железо тут, кстати, тоже нормальные такие цены. Но мне надо краски, я насколько помню, надо в Азак краски продавать. Плюс возьмем пеньку, плюс возьмем хлеб. Сейчас хлеб я продам весь. Так, хорошо, спасибо. Вы получаете, я еще и получаю при этом деньги, офигеть. Так, иду в этот кабак. А, тут у нас... Опа, тут Ольгерт попадается мне. Но он, по-моему, тоже не нужен мне. Сейчас я посмотрю. Ольгерт. Получается, это, скорее всего, лучший боец. Он... Ему симпатия, получается, Кингрина, при этом ему не нравится ни Нагай, ни Федот. То есть... А Нагай, подождите, этого же у меня нет, полно, да, такого перса? А... Нет, почему? Подождите-ка. Я это что-то путаю. У меня... Нету Нагая, да? А, у меня цепишь есть, все, вспомнил, У меня есть цепишь, но у меня нету, получается, Нагая. В таком случае, выходит, мне в принципе можно взять было бы Альгерда. Да? Вот Альгерд, он, получается, с кем вообще конфликтует? Он конфликтует с Нагаем и Федотом, но Нагая у меня нет, поэтому, получается, он будет конфликтовать только с Федотом. Если я возьму Ингри, то будет все отлично. То есть он никто ни с кем не будет конфликтовать очень серьезно. У него отношения будут все нормально. Взять еще потом Ингри заодно. Вообще будет просто все великолепно. А у Ингри есть кто-то, кто не нравится. Не нравится и Сарабун, но ей нравится Оксана. Поэтому все будет отлично. Я возьму сейчас еще и Ольгерда. Некоторое время он будет конфликтовать с Федотом. Но потом ему все будет отлично тоже. Все будет ему нравиться. Хотя подождите-ка. Вот мне интересно получается. да? Если я сейчас возьму Ольгерда... И он будет там претензии типа, насчет Федота, типа, этот засранец мне не нравится. Я возьму, скажу, что, типа, Федот, иди-ка ты нафиг. И в итоге Федот не нравится Бахыт, не нравится Оксана, еще и сказал ему, иди к ты нафиг. Вообще ему, у него, получается, в боевую духу упадет до нуля, грубо говоря. И ему просто скажет, ну, он скажет до свидания. Да, надо побыстрее найти Ингри тогда в таком случае. Но я возьму да, он, похоже, хороший боец. Хотя, подождите, вообще, насчет, насчет него что пишет? Туториал. А, ну, насчет этого ничего не написал. Вообще ничего. А, так. Просто потому, что у меня есть другие персонажи, которых не было до этого. Вот в этом туториале у меня уже есть. Так что Ольгерда можно взять, в принципе, для того, чтобы он хорошо дрался. Ты часом мне из Литвы? Похоже, ты меня с кем-то попутал, дружи. Прошу меня простить, позволь представиться, я Ольгерд. Свое родовое имя я предпочел бы не разглашать. Мой предок получил свой титул от великого князя Ольгерда в конце XIV века. За воинскую доблесть ему были пожалованы обширные земли у города Брянска. С тех пор всех старших сыновей в роду называют его именем. Наш род, вера и правда, служил великому княжеству литовскому на протяжении трех веков. А наши пограничные земли всегда были яблоком раздора между Литвой и Москвой. Владения наши понемногу приходили в упадок, но мы все равно оставались их хозяевами. Но недавно московский царь отдал их в своему боярину. Все, что у меня осталось, дедовский меч да рыцарская честь. Ну, не мне, знаете ли, знакома подобная речь. По сути, это, видимо, они воссоздали персонажа из огнем и мечом. Я не помню, как звали его. Наверняка кто-нибудь напишет, но там тоже был такой персонаж, которого типа землю то ли забрали, то ли еще что-то произошло с ними. Он остался только один, по сути, со своим мечом забыл как его звали тоже там какой-то такой меч интересное название обязательно почитайте огнем мечом я уже не помню потому что давно читал во первых во вторых как-то просто мне сейчас это уже неинтересно скажем так и в умении управляться с пиком не нет равных. ну короче давай-ка мы понимаем друг друга наш отряд не срамил рыцарской честь потому что честь для литовского дворянина пусть и разорвенного превыше всего так, я рад, Супер, что мы поладили, но у меня есть к тебе просьба. Мне нужно 250 талеров, чтобы выкопить генеалогическое древо, которое мне составил, утвердил печатью чудом встретившуюся в пути Геральдмейстер. Имея в руках такой пергамент, я смогу затребовать возврата своих земель. Родословно для дворянина первое дело. Возьми деньги. Отлично, дай мне несколько минут на подготовку и можно будет отправляться. В общем-то, таким делом... Таким образом, мы приобретаем Ольгерда. Ну, конечно, я его, возможно, потом выпущу, скажем так, потому что я пока не знаю, точно, будет ли все нормально или начнутся проблемы, тогда придется Ольгерду уйти. Ну, посмотрим, посмотрим. Пока что идем, давайте-ка на рыночную площадь. Здесь продадим мы.. Что? Ага, вообще-то я должен был сначала там посетить рыночную площадь. Я взял, ушел сразу же, прежде чем посетил Азакали. А... Да, идем на рыночную площадь. Что тут у нас по товарам получается? Краски любят у нас местные люди. Местные люди. Давайте-ка берите краски. Плюс они, в принципе, неплохо едят хлеб, так что вот вам тоже хлебушку подкину я. Замены я получу, что? Специи, Бархат, порох, железо. Давайте-ка еще венцова скуплю. До да, пеньку. С венцом. Все, это полностью я прям забил в свой инвентарь. Ну и можно будет ехать сейчас обратно. Едем в Черкассы. Что тут у нас нормально продастся из того, что я приобрел? Ну особо ничего, на самом деле все примерно одинаковые цены, разве что вино можно здесь быть частично. Частично я с собой еще оставлю, потом еще найду города более выгодные. Ну и едем в Курск. Я не знаю, я могу так циркулировать в принципе бесконечно, потому что я не могу найти ни одного Персонажи, разве что вот в той таверне, да, где-то там в Сечи, то ли в Киеве. А больше никого найти я не могу, почему-то очень странно это. Так, пока я давайте заглядываю, хотя нет, можно сначала в кабак все-таки сходить, надеяться на то, что кого-то и найду, но, конечно, нет. Конечно же, нет. Так, это отдам я, а, плюс, да, хлебушек здесь люди тоже обожают. Продаю им хлебушек, в таком случае, в больших количествах. Ну, немножко я себя оставляю на черный день, потому что там все равно наверняка найдется более выгодные продажи. Железо я тоже у себя оставляю. Что у вас по товарам вообще есть? А, это мой вообще-то порох, похоже. Так, пенька есть. Финики, но это все дорого. Сыр вообще дорогущий, как не знаю где, блин. В Курске. В крепость Брянск давайте-ка наведуемся. Тут у нас как вообще с товаром обстоит дело? Тут есть шерсть, есть еще мука, есть вяленое мясо. Ну, и в принципе, все. Продать я им что-то могу. Железо, например, да, вот у них явно, ну, неплохие цены. А, ну и все, наверное, да. Нужно дальше ехать. Так, в кабаке мы никого не найдем. Разумеется. Блин, а как же мне найти персонажей? что-то не поймаю. Ну, я же езжу, никого найти не могу. Надо, походу, и вправду там с Ричи поспалить и разбираться, чтобы ее уничтожали, потому что там, походу, все остальные, остальные и основные сидят персонажи. Персик, хочу тебе сказать, что Федот оказался далеко не лучшей компанией, он постоянно называет мою брянищину исконно русскими землями. Ну, короче, Федот достойный член отряда, надеюсь, что ваши стычки больше не повторятся. Потому что у него сильно не просяет боевой дух, так что пускай он сам страдает кабака, блин, не могу я найти никак, вот прям, видимо, вообще никак их не найти, очень жаль, очень жаль, но я вино продам, пеньку оставлю, конечно, так, вяленое мясо ставлю. что купить у вас можно, порох у вас можно купить, инструменты, нифига себе цена, можно муку закупить у них, ну, хотя нет, по-моему, мука, цена примерно нормальная, так что ничего тут особо-то и не купишь, блин. Можно пеньку, в принципе, купить, но и то продать будет сложновато по более дорогой цене. Ладно, поехали куда-то на север. По-моему, вообще-то инструменты есть в Люблине, а здесь можно их продать, получается, дороже намного. Сейчас мы заглянем туда. Блин, за Шайф нельзя зайти, я бы хотел узнать, кто же там все таки находится внутри этого города. Может, какие-то реально персонажи там снят кучи, а я, блин, это просто не могу найти, потому что там все заблочено для меня. Так, ладно, продадим. Давайте-ка порох. Я возьму растительное масло. Опа, тут хлеб, кстати, еще пойдет нормально так по цене. Так, ну и все. Взамен можно взять, в принципе, у вас инструменты. Поеду дальше. Я хотел в Люблин наведаться. Полно там инструментов дофигища было. Причем по такой прям добротной цене. А, нет, я ошибся, не здесь. Как бы там ни было, я здесь продам тогда порох. Плюс можно спец тогда отдать. Так. -с. Угу. Но в Кабаке у нас никого. Хм, Что-то мне это не нравится совершенно. Может быть мир заключить все-таки с Польшей <laughs> на время. Ну, буквально на пару десятков ходов. Переодеться, проникнуть. Ну и в Кабаке у нас сейчас находится никого, да? Януш разъявил здесь сидит. Ну Януш разъявил, я так понимаю, это вообще, да, это просто претендент на трон, поэтому его никак не возьмешь в армию. Вот, кстати, да, я был прав. Здесь очень много инструментов можно понабрать. Плюс растительная масса здесь по хорошей цене пойдет. И мед здесь по дешевой цене. Короче, все вот это надо взять. Пеньку я продам полностью. Ради-ка, инструмент я вас забираю. И забираю также мед. Очень много возьму меда. Так, ну шерсть я вам продам еще заодно. Беленое мясо, ну нет, пускай остается у меня. Мука тоже у меня остается. А, так, так, так, что у вас еще есть такое более-менее цены? Ну нет, хватит уже, пожалуй, меда. Что-то уже как-то прям дофига его понакупал. Ладненько, я отдал, получается, 5177 за мед. Едем обратно в Чернигов, ну через Львов, конечно же. Потому что Львов очень близко. Переодеваемся, проникаем, идем на рынок. И, точнее, не на рынок, а внутрь. И у нас тут, получается, все равно никого нету. Угу. Это фигово. Это прискорбно. Так Ладно, двигаем дальше. Куда, правда, двигать я не знаю. В крепость бар. Но тут все равно нельзя. Это не, ни с кем внутри поговорить. Так что придется в Братслав еще ехать. А в Братславе мы никого не видим. Угу. В принципе, это нормально. В Брацлаве, по-моему, никого никогда не было, когда я приезжал. Так. Блин, нет, зря я взял бархат. Он сильно дорогой. Погнали дальше. Едем тогда давайте куда-нибудь в Киев, типа, или Крепость. Ну нет, я, по-моему, в Киеве-то и встречался до этого. С большим количеством персов. Так что в Киеве, наверное, до сих пор и остаются. Там все уровень повышают, но я пока уровень никому качать не собираюсь. Там практически все они у меня либо прокачаны, либо почти прокачанные. Короче, левел им не нужен, я считаю. Возьму давайте инструменты, возьму также порох в размен и вино. Ну, а, еще можно и да, даже взять. Давайте тогда масло наберу. Масло. И гоним давайте в чернигов. Так, я не хотел говорить, милостивый пан, но ольгер ты доводит меня до отчаяния. У тебя есть тот, кто... Да, тот, кто тебе нравится. Так что ольгер это достойный чувак. Пускай он будет в нашем отряде. На рыночную площадь у нас тут что? Инструменты тут ценились, я помню. А порох, кстати, не особо. Так что порох я лучше заберу. Вот инструменты продаем. Ой, что-то дофига сильно продал. Да, уже просто денег нет у них. Вот вам еще порох. Извините, инструменты. Еще берите инструменты. А насчет масла и вина. Нет, что-то все очень плохо. Все очень фигово. Ну, пиво можете забрать, кстати. Пивко вам нравится, я смотрю. Пейте его на здоровье. Ну или не очень на здоровье. Так, что-то у нас по банку? 222 тысячи. У меня там талеров уже лежит. Ну, короче, странно как-то выходит. Я никого не могу найти. Но при этом я знаю, что кто-то где-то должен Рядышком быть, но я не могу их найти В Переослав, наверное, тогда, что ли Ага, Переослав, это уже не наша крепость Я не могу с ними поговорить, блин И в Черкаске я тоже не могу ну, Точнее, Черкасы Черкассе я не могу заехать Ты решился провалить задание? Вау, цепишь За которое дается зло, честь Надеюсь, такого больше не произойдет, блин, я что-то туплю У меня еще одно задание было провалено Атаман Анну Васильев Надо будет деньги с него содрать Так, подождите-ка, что-то я, да, стал задание проваливать Одно за другим Надо посмотреть, что там у персов происходит Ладно, Сарабун, давай с тобой поговорим У тебя, я помню, что интеллекта надо немножко Но у тебя теперь все равно не хватает Вот в чем проблема Самая большая Тебе надо все равно теперь очень много опыта Очень много уровней и характеристик Чтобы можно было повысить хирургию Перевязку раны и первую помощь что тебе повышать, я даже не знаю. Давайте тогда повысим владение оружием, что ли. И железную кожу. Потому что, ну а что ему еще повышать, я не, не знаю просто. Реально. Что ему повышать, обучение, что ли? Можно, в принципе, обучение было бы сделать, наверное. Обучение. Повышаем на троечку. Ну а оружие, соответственно, одноручное, раз уж все равно у него забито полностью. Так, цепишь. что мы тебе повысим? Навыки посмотрим. Так, у него мы повышали зоркость, да, по-моему, или что? Нет, мы сбор трофеев мы увеличивали. Сбор трофеев все равно пока не хватает, тогда давайте обучение качаем. Угу. И качаем тебе, давай-ка, одноручное оружие. Все. Не до разговоров сейчас. Так, ну и пока мы никому ничего не будем больше качать, хватит. Хватит это делать. Едем в Черкассы, но ну, я надеюсь, что в Черкассы мы все-таки сможем заехать. Но нет, я не могу заехать сюда вообще никак. Я могу только садить крепость, но это, конечно, безумие полное, я этого делать не буду. А, так, курсы пока что нормально там все. Знаете что, может быть и вправду стоит мир заключить с Речью Посполитой, потому что я уже сколько гоняю, сколько пытаюсь выполнить это здание, но я не могу его выполнить, ну точнее не задание, а набрать персонажей Ингрена, то есть найти. Ну, мне, конечно, вообще неохота кого-то там брать. Ну, я сейчас просто посмотрю, я перезагружусь, если что, если он скажет, что там цену какую-то огромную. Так, персик, я хочу... М да. Нет, он, получается, не дает мне заключить какой-то мир, он просто меня берет и атакует. Ну, это глупо. Так, ну, значит, надо просто поговорить с кем-то, а где их найти, каких-то командующих, которые в крепости находятся. Надо просто ехать, искать. Так просто не получится договориться. Ну, в таком случае давайте я сейчас еще попродаю что-нибудь. Вот, например, здесь порох, кстати. Вот офигеть какая цена. Ну ладно, давай-ка заплати сколько заплати сколько есть. Ты заплати сколько есть. Ты тоже заплати сколько есть. Ну-ка, а что тут еще может цениться Нет, соль не особо ценится. Масло тоже. Ну короче, только ценится именно порох. Причем очень сильно ценится. Продаем тогда порох по полной программе. Возьму я у вас, давайте, изделия из кожи и пива, ну и глиняный утро, в принципе, тоже можно. И поехали дальше на север. Вот мне просто интересно, сколько там цена будет от мира. Сколько они хотят за мир? Ну, там, конечно, цены, на какие-то вообще бешеные по-любому. Так, про, -про, про поговорить нет никого. В Львове, может быть, есть кто-то? Да, в Львове тоже никого нет. Где они сейчас сейчас? Они все воюют, что ли? Ну да, они, похоже, все на войне находятся. Кстати, сколько здесь людей? Ну, много очень людей, я думаю. Может, просьба захватить, но это, конечно, безумие. Так, с uh, Краков. Да, в Кракове есть Гетман по-тоцки. Так, приблизиться поговорить с Станиславом. Так, кто-то отвечает, а, вырежу... а то я вырежу тебе язык. Да-да, я хочу мир заключить. Сколько? 91 тысячу денег, офигеть. Офигеть, тогда я ничего не могу сделать. Нет денег, нет прощения. Жестко. А сколько еще раз? Ну-ка, что я говорю? Боюсь, такую сумму я не могу выплатить. Тогда я ничего не могу. А, твои враги будут удовлетворены, пока ты не выплатишь дань. Да, хорошая дань, однако, 91 тысяча. А тем более ради всего одного персонажа. Которого я найду, да и потом снова продолжу воевать с поляками. Ну, хотя навряд ли я с ними продолжу воевать, наверное, потому что зачем мне это делать. А, мне же вообще, по идее, не надо будет дальше с ними воевать. Но пока я не начну, конечно. Подождите-ка, вот я думаю, надо с ними воевать или нет. М -м -м -м -м -м. Можно попробовать съездить в Ладзинский замок. Мне вот просто интересно, там может быть он уже полупустой. Может быть даже я смогу его захватить. Да нифига он не полупустой, блин. Он полуполный, наверное, скорее. Да. Ну-ка, а если на фронте там какие-то есть города, замки? А крепость, получается, бар полная. С барышной он тоже, соответственно, полон. Да, тут очень много людей. Но в Черкассе... черкас то вообще где-то находится, можно сказать, в тылу врага. Тут-то уж точно мало людей. Ага, нифига, тут мало людей, блин. 243 человека. Ну, давайте я хочу попробовать, значит, набрать сейчас людей. Собрать армию и попробовать напасть... Ну, с чем? Чем черт не шутит, как говорится. Давайте-ка я возьму. Соберу армию попробую их осадить. Ну, для того, чтобы собрать армию нормально, конечно же, нужно поискать ее. Потому что за один раз ты хрен ее найдешь. Надо ездить долго по кабакам и по прочим местам. Да, блин, что-то мне не везет. Одни только эти наемные всадники. Нахер не нужны мне. Самые хреновые солдаты, блин. Постоянно умирают, как только на них нападают. Так, наемный стрелок, ну, блин, конечно. Так себе воины. Особенно в осаде будут, они вообще практически бесполезны. Так, ну перекоп еще, давайте заеду. Соберу здесь воинов. Нет, тут никого. Так, Бахчисарай тогда. Ай-яй-яй, зачем я прогуляться по улицам выбрал. Ах, нет, не надо прогуляться по улицам, мне надо в кабак. Так, Мехмед Гирей, посредник, хвоститель кабака. Ну, давайте я вас возьму, ладно. Конечно, стрелки они быстро помрут, вот это зря я их беру, но просто некого больше брать. Лагерь наемников это, конечно, круто, это все классно, но там проблема в том, что они очень дорогие, поэтому у меня просто нет такого, как сказать, нет шансов что ли набирать их, или я просто не хочу это делать, потому что это очень дорого. Ну, ладно, оставшуюся часть войск можно все-таки там взять. Давай ка татарских наемников хочу взять солдат пехота. Пять солдат и еще пять солдат и еще 5 солдат, ладно, не получится. Десять человек у меня, да? А, бам, -бам, -бам. Что бы им сделать такого, я даже не знаю. Так, у меня много денег, насколько я помню, да? Можно им какое-то купить оружие. Богатый клевец. Давай ну, как богатый клевец возьму. Плюс возьму им, сделаю нормальную броню. Юшман. Так, подожди что у меня вообще по деньгам? Сколько у меня денег-то? Достаточно много. Давай-ка еще поговорим. Сменим им... Наверное, давайте щиты сделаем, кстати. Тоже правильно. Щиты возьму Чуботы, броню. Броня уже у них имеется. Чуботы покрепче. Высокие сапоги. Отлично, дешевые сапоги оказывается. Рейтерские перчатки. Харлотное оружие у них есть. На голову им надо что-то еще накинуть. Татарский шлем давайте. Потому что башка у них, например, пустая. Так, ну что ж. Я, в принципе, готов к атаке. Ольгерда, кстати, что? Ольгерда нету нифига, да? Он тоже боец, скорее. Он скорее боец, чем стрелок там или еще кто-то. У него поиск пути немножко раскачан, но это бессмысленно. Качаем давайте-ка ему железную кожу. В силу еще вкладываемся. И пускай он будет драться получше. Бахыт, соответственно, тоже... А, Нет, хотя снаряжение твое смотреть, наверное, не буду, потому что у тебя там все равно не хватает. Да, у тебя топор тут есть, так что фиг с тобой. Вот навыки, какие у тебя? М -м, сил у него, кстати, очень много. Можно интеллекта добавить, еще и накинуть железной кожи. Ну и в принципе, все. Ну, Оксания я ничего делать не буду. Она все равно, скорее всего, помрет только, только так, только сразу, как мы нападем. Ну и, ага, уже Черкасс, Черкас, точнее, под осадой великолепно. Вовремя решил напасть. Город уже находится под осадой. Ну, я ничего не могу сделать, да, даже осадить не могу сам. Так что придется уходить отсюда. Куда тогда можно еще напасть? На крепость барыш? но это безумие. Вот тут, кстати, целая куча городов, слушайте. Тоже очень интересно. Целая куча городов, и тут есть даже... Угу. Так, сдаться. Нет, я не хочу воевать. Я перезагружусь, потому что ну, я просто не хочу воевать с ними. Я не знаю, откуда он вообще выскочил. Я его даже не видел, блин. Так, тут Полтава. В Полтаве, да, очень много людей. Сидит даже больше, чем в том городе. Давайте, значит, Переослав осадим. Да, блин, Переослав тоже тут очень много людей. Да, ёпперный театр. Да к тому, что сюда еще идут воины, блин. Хм. А слушайте, а вот если бы я попробовал бы осадить до того, как они напали. Сейчас мы это узнаем, что произойдет. Так. Давайте я осаждаю крепость. Приготовить лестницы для штурма, изготовить лестницы. И они, кстати, могут напасть сейчас. Да, блин. Так. Пс, они просто ушли. Так, подождите-ка, давайте тогда еще раз перезагружусь. Мне вот просто интересно, любопытно, что же они будут делать, они нападут или нет? Так ну давайте, добивайте их там. Блин, снять осаду. Нет! Нет! <с aside> ну, они, наверное, даже не будут присоединяться, скорее всего, я думаю, конечно. Это было бы глупо, если бы они присоединились ко мне. Кто я такой, блин? Да пернотеатр. Фу, что-то творится. Так, запись идет. Что-то мне показалось, как будто запись пропала. Кстати, как она идет, интересно. Так, ну еще раз попробую. Если не получится, но я уже закончу на этом серию тогда. Осадить крепость, приготовить лестницу для штурма. Ну и давайте. Ага, они решили убежать сразу же. То есть они сразу же такие поняли. Ага, типа нас хотят развести. Ну давайте ждем до завтра тогда. Пускай они сами выходят. Мы будем их осаждать. Да. Подождем 30 дней. Я вполне могу это себе позволить. Ждем. 29 дней. Подождайте до завтра. <свист> ну уже, давайте, выходите. Вот интересно, а если я 30 дней прожду, они сами сдадутся, по идее, да? Вот, или что должно произойти? 30 дней это очень много, навряд ли они будут столько держаться, да. Будем сражаться до конца, броситься на врага. Ну, ясно, короче, что это невозможно сделать, если тут особенный отряд стоит, так это вообще просто невероятно. Можно попробовать сейчас будет еще раз сыграть, но только чисто в атаку на город. Да, даже мы можем этот отряд, в принципе, разбить, но какая разница-то, нам надо вообще уничтожить полностью этот город захватить. Ой, блин, так, окей, Елисею я вдарил по спине. Блин, как лагает игра у меня. Моя жесть. Дело в том, что у меня идет рендер видео еще во время снятия этого видоса. Так что неудивительно, что такая фигня происходит. Хоч. Да, сколько у вас много. <смех> <смех> ну, ясно все. Можно не продолжать дальнейшее сопротивление. Тут все и так понятно. Хм. Ну-ка, давайте -ка я еще раз так, сделать контратаку противники. Ха. Нормально. За мной пехота, держать позицию здесь. Давайте отражаем нападение. Так, стрелки нормально распредуются. Ой, какая же сколько них убивают. Да. <плёк> <плёк> так, защитники делают контратаку. Окей. Давайте контратак как контратаку. Для меня что-то лучше. Потому что нет конницы. После однако пехота у них. У нас тоже одна пехота, соответственно. На, да, волонтеров в голову прилетает. Жесткие потери просто вообще невероятные потери какие-то. Так, конница тоже в атаку. Вот это супер сраный. Так. Ну -мо, так, держим позицию. Давайте держим позицию. Так, вот так у все. Давайте нитягу.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 Сукины, дети, получайте. Фух, но ну мы очень много убили. Очень много убили. Давайте подождем до завтра. Я сохранился специально. Так, повести своих воинов на штурм. Ой, я думаю, это ГГ. Их очень много, и они все сейчас на стенах находятся. А у нас не все. В этом вся проблема. Даже мои вот эти турецкие солдаты не помогут мне.